На сегодняшний день основной задачей у нас является это создание и испытание грузового транспортного средства типа Юниконд, И для того, чтобы мы смогли это транспортное средство испытать, апробировать, нам в первую очередь необходима путевая структура, которая позволит данному типу транспортного средства эти все циклы пройти. Путевые структуры, которые у нас на сегодняшний день построены, они не имеют возможности, ну, никакой технической возможности, чтобы эти все циклы пройти. Поэтому мы строим ВЭКС номер 5. Так как наши транспортные комплексы, транспортные средства, они максимально автоматизированы, то вмешательство человека в данном случае оператора, оно у нас минимизировано. Управление транспортным комплексом осуществляется посредством диспетчерской. Основной целью диспетчера-оператора является не вмешательство в перевозочный процесс, а его мониторинг, контроль, реакция на какие-то внештатные ситуации, аварийные ситуации. Я хочу сказать, что в принципе узел изоланкерения один весит порядка 3,5 тонн. Это, в принципе, цифра небольшая, и с учетом того, что станция будет у нас располагаться каждые 3 километра, это по деньгам совсем, мечта считаю, не накладно будет. А, ну, а по цене оценить стоимость, это уже, в общем-то, как рыночная цена одной тонны металла, то есть, ну, плюс еще какая-то работа. Трасса примечательна тем, что она длиной у нас 2 километра 100 метров. С пролетами по 250 метров. И на трассе имеется э, поворотный участок. Э, высота опор на данной трассе от э, 5 это анкерные опоры до 15 метров это промежуточные опоры. То есть перепад составляет э, 10 метров по высоте. Отличие комплекса для, э, от всех остальных это э, то, что мы... Используем его для перевозки э, людей в труднодоступные места. Это легкий транспортный комплекс, затраты на возведение у него минимальные. Примечательный этот э, транспортный комплекс тем, что мы используем здесь пассажирский модуль, тяговую машину э, с мотор-колесами непосредственно в самом колесе. Само колесо из я представляю, это композитный материал. Это нам дает возможность увеличить коэффициент сцепления рельс колесо и увеличить ходимость этого колеса, так как, э, как известно, полимеры в динамике, они проявляют э, свойства повышенной жесткости, то есть увеличенного модуля упругости динамики. По этому проекту на данный момент сделана 100% полностью конструкторская документация и сейчас этап возведения строительных конструкций. Принципиальное отличие? Да, будет иметь, у нее будет концептуально новый подход к проектированию анкерного узла. Если э, смотреть непосредственно на строительную часть, э, конструкцию, то мы будем использовать здесь э, специального вида заполнитель для того, чтобы гасить шумы и производить развязки между транспортным средством и путевой структурой, тем самым обеспечив, э, обеспечив э, минимальный шум э, от нашего транспортного средства. То есть в районе 65 дБ.